Давича довелось изучить тюремные тетрадии Антонио Грамши. Получилось так, что это произведение рассказывает не только о Италии времен 20-30-х годов, когда Грамши, собственно, и жил. Это произведение наиболее современно не только для нас сегодня. Это произведение, возможно, описывает всю человеческую историю, по крайней мере, с точки зрения политики. Так или иначе, Грамши был коммунистом. Марксистом, такого самого, что именно есть, ортодоксального, выдержанного толка. Это человек, который создал итальянскую коммунистическую партию, которая, несмотря на то, что и проиграла Бенито Муссолини, и была потом уничтожена, все-таки представляла из себя интересное, важное и достаточно мощное учреждение. В тюремных тетрадях Грамши утверждал следующее. Существуют интеллигенты, они же интеллектуалы. Это просто два разных перевода. Эти самые люди обеспечивают существование любого строя. Главной ошибкой марксистов прошлого, по мнению Громши, было то, что они рассматривали государство исключительно как политическую систему, в то время как там есть и второй элемент – гражданское общество. Гражданское общество, не в пример современным его теоретикам, отнюдь не прогрессивный, либеральный, демократический или, возможно, просто добрый и хороший институт. Нет. Это то, что не дает происходить любым переменам. Это то, что, по большому счету, консервирует, уничтожает любую инициативу в обществе. Гражданское общество по грамши состоит из тех самых интеллектуалов. Интеллектуалы формируют мнение, формируют литературу, кино, живопись. Делают так, что любой член общества точно знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Каждый человек по-громши в каком-то смысле философ. Получается так, что у каждого из нас есть свои убеждения, взгляды, какие-то данные нам фольклором, рассказанные мамой в детстве или вычитанные из популярной заметки взгляды на жизнь. Мы используем их на ежедневной основе. Наш быт строится в том числе на взглядах. Наше взаимоотношение со страной, в которой мы живем, тоже строится на нашем понимании добра и зла. «Наша жизнь в стране — это некий быт», — говорит грамши. И нужны люди, которые сформируют мнение о том, как государство должно строиться. Каждое государство стро... стоит на своей собственной гегемонии. Гегемонии собственных интеллектуалов, так называемых традиционных интеллектуалов. Это люди, которые уже вдолбили окружающим то, как нужно вести себя конкретно при этом строе. Иногда, в некоторых случаях, появляется большое количество органических интеллектуалов, людей, которые могут перевернуть ход истории, объяснив большому количеству людей, почему нужно жить по-другому. Эти самые органические интеллектуалы — это зачастую какие-то молодые люди, которые относятся к традиционным интеллектуалам как наследники, как те, то воспринимает традиционных интеллектуалов а, в качестве хранителей вечного. В этом случае получается, что органические интеллектуалы, это самое вечное, всегда разрушают. Сложно найти человека, который приведет контрпример, подтверждающий, что идеи Грамши не работают. Мы видим гегемонии вокруг себя каждый день. Каждая страна, каждое небольшое общество строится на гегемонии. Идеи Грамши необходимо изучать и применять. Идеи Грамши уже изучали и применяли многие люди до нас. Посмотрите, очень сложно найти хоть одну статью, хоть один э, видеоролик, который бы не соглашался с его идеями. Единственное, кого можно вспомнить, это Альтюсер. Но, господи, кто будет слушать Альтюсера в наши дни? Э, и новые правые, и новые левые, и старые левые, и старые правые, наверное, тоже. Все эти люди всегда любили Грамши. Но почему не у всех получается применять его идеи? Почему так получается, что некоторые люди становятся настоящими, истинными грамшистами, а некоторые, как школа неограмшистов, неомарксистская, остаются в безвестности, остаются с нулем политического капитала? Подробно изучив труды грамши, можно обратить внимание, что значительная часть успеха той или иной политической силы строится на умении незаметно объяснить людям, как нужно жить. Приручение собственных интеллектуалов, создание интеллектуального контента на определенной идеологической почве очень сильно зависит от того, насколько хорошо вы можете замаскировать ваше идеологическое направление. Сложно себе представить хоть одного либерала, у которого канал на YouTube будет называться «Я либерал, подписывайтесь на меня». Нет, любой из них либо урбанист, либо какой-нибудь колумнист, либо, в крайнем случае, если это что-то сложное философское, прагматист, э -э, ралзианец или еще там какой-нибудь сложный и мутный чел. Именно поэтому либеральные СМИ так легко захватывают головы людей. Именно поэтому с их гегемонией бороться почти невозможно. Зачастую во всех странах, где они участвовали в битве за гегемонию, они в итоге и победили, по крайней мере, со временем. С другой стороны... Можно подумать о том, как часто можно увидеть коммуниста, который не палится, что он коммунист. Весник Пури, СМИ «Красная весна» или, возможно, Константин Семин По ним что, как-то не очевидно, что они коммунисты? А это, между прочим, самые успешные проекты в СМИ относительно вот этой старой красной темы. И те, и другие, и третьи — это большие источники массовой информации, которые формируют своих коммунистических людей, которые меняют их ценности. Но в этом и проблема, что они способны формировать только свою группу коммунистов, ограниченную, очень узкую целевую аудиторию. В то время как те, кто борются как бы за свободу, за соблюдение прав человека, за разнообразные блага, которые будут касаться каждого, борются как бы за всеобщие, всенародные цели. Эти люди гораздо незаметнее, чем все возможные коммунисты. Эти люди гораздо незаметнее, чем Спутник и Погром, вта и любые другие правые ломы в частности. Эти люди делают так, что мы не можем воспринимать их в первую очередь, как либералов, если мы сами не идеологизированы в другом смысле, в другой идеологии. Так или иначе, бороться с ними очень и очень сложно. Если вы хотите завоевывать умы, делать метаполитику и в общем устанавливать свою гегемонию, пытайтесь быть незаметными. Никогда не выпячивайте свою идеологию в первую очередь. Делайте так, чтобы вас невозможно было раскрыть, назвать по имени. Ведь политик, он, по большому счету, как черт. Вот назовешь его по имени, он исчезает. Не надо допускать этого в своем отношении. Вы же, в конце концов, умные люди. Не то что коммунисты. А на этом, собственно, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в группу во Вконтакте. И можете выполнить маленькое домашнее задание. В следующий раз, когда откроете какой-нибудь ночь видео по словам, по выражениям, по мимике, просто попытайтесь подумать, каких взглядов придерживается конкретный научный просветитель вот собственно и все